Друзья, всем добра! Приветствую вас на канале обучения и саморазвития. Сегодня мы поговорим о празднике Чистого Четверга, его приметах, обычаях и обрядах. Приятного просмотра! Человеку трудно жить без веры в Господа. Такая вера помогает бороться с тяготами, преодолевать трудности. В преддверии праздника Великой Пасхи все православные христиане готовятся к этому важному событию. И вопросы веры сами по себе становятся актуальными не только для прихожан, но и для всех христиан. Поэтому хочется поговорить о днях, предшествующих самому празднику Пасхи, например, о чистом четверге. Эти дни наполнены таинством перехода от бренной жизни к духовному очищению для подготовки к Великой Пасхе. Все православные христиане, готовясь к празднику Пасхи, наводят порядок в жилищах но при этом не забывают и о душевной чистоте. Последние четыре дня Страстной недели, а особенно в четверг, именуемый Чистым Четвергом, верующие люди посещают храмы и церкви. Там они часто слушают повествования о земной жизни Иисуса, о сотворенных им чудесах, а также о таинстве обряда Евхаристии или Святого Причащения, которые были установлены во время Тайной Вечери. Именно в Великий Чистый Четверг состоялась Тайная Вечеря. В селах и деревнях до сих пор существует обычай встать рано утром до восхода солнца, и искупаться, символизируя омовением очищение от суеты и земных грехов. Кстати, в течение всего дня в Чистый Четверг совершаются различные обряды, направленные на улучшение семейного благополучия и здоровья. Народные приметы, обряды, обычаи и суеверия чистого четверга. Прежде всего, в чистый четверг по народным приметам и обрядам необходимо сделать генеральную уборку в доме, перестирать белье, очистить двор и сад от накопившейся за зиму грязи и мусора. В народе существует примета. Если вы начнете большую уборку в чистый четверг, то обязательно найдете потерянные вещи. И весь год в доме после этой уборки будет уют и чистота и хозяева в этот день старались подстричь скоту шерсть, ведь домашний скот всегда олицетворял собой достаток и богатство в доме. А птицу, кур, уток, индюков и гусей надо выгнать из сараев, чтобы те весь год хорошо неслись. и в доме было много яиц. Если в доме есть годовалые дети, то в чистый четверг им можно первый раз подстричь волосы. Также, по народной примете, девушки стригли кончики своих волос в этот день, чтобы выглядеть опрятно. По одному народному обычаю в чистый четверг рано утром надо набрать воды и положить в нее серебряную монету или ложку. Потом этой водой умываются на Пасху, чтобы быть красивым, молодым и богатым. Еще одна традиция – пересчитать три раза все имеющиеся в доме деньги. И тогда весь год деньги переводиться не будут. И пересчитывают деньги обязательно рано утром, в середине дня и на закате. Чтобы доходы вашей земли росли день ото дня, нужно в чистый четверг вымыть окна и двери в доме, положив в ведро с водой мелочь. По завершении работы мелочь нужно достать и положить в чистый угол дома на неделю, а воду вылить под дерево. На ночь в посуду нужно набрать воды и положить в нее любой предмет из серебра, а утром на страстную пятницу необходимо умыться этой водой. Тогда весь год нечистая сила будет обходить вас стороной. Природные явления и погодные приметы чистого четверга Чтобы весь год было благополучие в семье в солнечный день, на чистый четверг всем членам семьи надо выйти во двор и полюбоваться солнышку, наблюдая за игрой солнечных лучей. Теплая погода в чистый четверг сулит тепло на всю весну. И наоборот. Дождливая погода говорит о сырой и поздней весне. Еще одна традиция – смотреть в окна в праздновании чистого четверга. Есть такая примета. Если выглянуть в окно и увидеть собаку, то это к тоске. А если дорогу перебежит кошка, то в доме прибудет богатство и достаток. Пролетающие мимо окон птицы принесут радостную весть. А если молодая женщина пройдет мимо двора, три месяца проживешь без забот.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 Многие советуют попросить щепотку соли у людей с большим достатком и далее сделать четверговую соль для себя. Но надо быть уверенным в том, что с чужой солью в свой дом вы принесете только достаток и благополучие, а не проблемы и семейные проклятия тех, у кого вы попросили эту соль. Как же приготовить четверговую соль самостоятельно? Для приготовления четверговой соли самому в домашних условиях нужно купить пачку обычной поваренной соли и взять 12 ложек ржаной муки. Я беру самую обыкновенную муку, которая у меня есть в доме. Вам также понадобится деревянная ложка и сковорода с толстым дном, а еще небольшой мешочек из ткани. Ткань берите плотную, чтобы соль не просыпалась. В ночь со среды на чистый четверг поставьте сковороду на огонь и произнесите слух слова. Чистый четверг. От чертей и от всякого гада сохрани и помилуй на долгое время. Произносить эти слова надо три раза вслух. Прокаливать четверговую соль надо до тех пор, пока мука не почернеет, при этом помешивая соль по часовой стрелке деревянной ложкой. Из своего опыта могу сказать, что предварительно нужно открыть окно, потому что от горелой муки будет идти дым. Готовую соль оставляем на плите до полуночи. И только потом можно пересыпать в мешочек и крепко завязать. Обряды и суеверия с четверговой солью Утром следующего дня, по народным обычаям и обрядам, с четверговой солью надо до восхода солнца взять мешочек с солью в руки, подойти к выходной двери, выйти из дома и переступить через порог правой ногой, встать лицом к дому или квартире и сказать следующие слова – «Всех солей соль, от страстного четверга, всем нам дорога. Как ты в дом пришла, так горька беда ушла. Защити и помоги, дом от лиха сбереги». Обходим квартиру или дом после того, как сказали эти слова против часовой стрелки. Слова можно говорить тихо, шепотом. При этом необходимо обойти все помещение. После нужно встать лицом к выходу перед дверью и сказать эти слова. «Все зло, уходи». А счастье приходи!» Запираю слово на замок, солью припечатываю. Далее весь остальной год четверговая соль, приготовленная в чистый четверг, хранится на кухне, в солонке из дерева и поближе к плите. Но в таком месте, чтобы посторонний глаз ее не видел. Рассказывать об этой соли кому-либо запрещено. Такая соль – панацея от многих бед и несчастий. Я пользуюсь ей при приготовлении пищи. А если читать во время приготовления любых блюд еще и 90 псалом, а потом заправить четверговой солью, то это блюдо защитит от дурного глаза, поможет уберечь от проклятий вас и членов вашей семьи. Храни вас Бог! Надеемся, что эти приметы, обычаи и обряды чистого четверга принесут в ваш дом счастье и благополучие. И, конечно, не забывайте подготовиться к Великой Пасхе. Всем добра! Удачи вам! Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советы и помогать другим в комментариях. И конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас!